Привет всем, с вами Валентин. Сегодня мне в руки попал вот такой вот ножик Гербер, Биргрилз. Вот. И я его перетачивал, попросил знакомый, я его заточил. И просто хочу немножко рассказать про него, показать, что он себя представляет. Значит, в комплекте он идет с, таким вот, с такими вот ножными пластиковыми. Для крепления на ремне вот в таком положении нужно здесь вот такое какое-то прорезиненное покрытие сверху чтобы не скользили очень так жестко фиксируется и кстати ножик в них сидит очень прочно То есть он не вылетит. И чтобы достать его, надо небольшое такое усилие, чтобы выщелкнуть. Раз. Достаем. Значит, ножик сделан полностью из металла с паракордом. Тут у него уже грязная рукоятка такая оранжевая. Я ему предложил переплести. Он не захотел. Сам будет переплетать. Ради бога. Его дело. Значит, покажу я вам, как я его заточил. Чил я, как всегда, значит, сначала камушком, а потом уже доводил наждачкой очень мелкой. Вот, кстати, что хочу показать, вот видно здесь такой вот что ли, заводской брак. Значит, вот эти полосы вот здесь видно на кромке это как бы наслоение металла как будто металл вместе склепали сейчас а, не могу ну в общем вот видно такое вот наслоение ножик получился очень острый значит, длина у нас ножа, полная длина девятнадцать с половиной сантиметров. Толщина по обуху. 4 миллиметра нож есть такая выемка под палец и сверху ребристая такая поверхность для упора очень хорошо сидит в руке что-то резать там подрезать то есть ну вот я его наточил, видно, что можно даже бриться. Вот на сухую, то есть сбривает. В общем, ножик даже бреет. Вот так вот. На рукоятке наматан паракорд. По большому счету его надо перемотать. Это тоже грязный. А так ножик очень даже ничего. Всем спасибо за внимание. С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.